Я не вот это движение делаю, я скручиваюсь. И здесь у тебя тоже то же самое. Бох, Вот сюда группируешься и уходишь. Не вот так уходишь. Не вот так тем более. Понимаешь? Потому, ну это как бы естественно, ты, тебе, тебе кажется, что ты руки поднимаешь выше, ты более защищен. На, сам, на самом деле наоборот. Поднял руки, здесь разкажешь, ты напряжен себе, себе руки, если ты хочешь, знаешь, вот вот вот эту группировку, вот ты, вот возьми лок, смотри, вот, вот ты здесь, и вот локтик себе, вот как будто глухая защита в этой дистансе, во, во, во, да, да, вот -да, сразу пробей еще раз, во, до свидания, вот это уже интереснее, согласен? Давай. Да, да, да, ну все пошел, да. Вариант э -э, выхода из атаки, само... выход из атаки, выход из атаки, самое главное. Не разгруппироваться, хочется головой, мозг хочет убежать. Либо это ведь руки задирает сюда не потому, что удобно или комфортно. Психологически просто страшно, ой, блин, типа голову закрыл. А на самом деле ливер весь открыл. Или наоборот движение, по веткам, по столу, вот по ветке, получил так вот, а отжёшь вот да. Руками раз, вот его второй удар кинул там, дал, попал ему справа. В какой момент? Ноги стоят, тебя атака идет ноги стоят, ты подходишь, ноги стоят, тебе атака раз, а ноги не успевают реагировать. И движение головой назад, руки остаются, все ты открыт. Поэтому приучай себя сгруппированности. Сгруппироваться и уходить сгруппироваться. Не здесь, в себе. Опущим подбородок. Двигался, хорошо. Все, ушел, ушел. Вот эта группировка поможет вам во всех ваших начинаниях. Во! Конечно. Ты, ты не тратишь энергии на сохранение равновесия, понимаешь? Я думаю, что вот, когда хорошо. Да, да. да. да, да. да. Если у тебя группировка-то сохраняется. Вот сейчас отхожу, уже, посмотри, вот, вот опять, видишь, отхожу. Вот с руками. Наверное, 80 ну я не знаю, процентовку не буду брать, но <coughs>, огромное количество нокаутов происходит или там нокдаунов, когда человек выходит из атаки, из дистанции. Каким? Оп! Голову назад. Типа безопаснее. А группировка, исходное положение позволяет твоим рукам...